Итак, коллеги, всех приветствую. У нас сегодня среда, 9 ноября. Выборы в Сенат США благополучно закончились. Я искренне надеюсь, что каждый отдал свой голос за своего сенатора и выполнил свою гражданскую обязанность. А что касается рынка? Безусловно, он не отреагировал не на выборы и... Давай посмотрим, что из этого произошло, на что он отреагировал, почему была такая реакция, что рынок боится и какие перспективы по тем или иным монетам. Также я собрал список, вы накидали в телеге под постом 17-18 монет, и, соответственно, их я тоже обязательно разберу, но чуть попозже. Начинаем, как обычно, с битка. Также посмотрим эфир, он почище у нас. Посмотрим на BNB, посмотрим на Bitcoin Cash. Обязательно. Обращу свое внимание на S&P 500, как же без него, и ради разнообразия легкую американскую нефть. Посмотрим, тоже есть интересные моменты. Итак, погнали. Это у нас четырехчасовой график, давай для начала посмотрим биток на дневном. Что у нас? У нас была определенная область в районе 18 400, которая не давала цене упасть. Это так называемая бетонная плита, такая железобетонная поддержка. И на протяжении почти полугода, с июня месяца, цена об нее билась, но никак не могла пробить. Что у нас произошло вчера? Биржа FTX вдруг именно в день выборов, а вы должны понимать, что собственники биржи все прекрасно понимают заранее, за полгода. А некоторые даже и за год, что начинается какая-то звездец. А Как по мне, включается мой внутренний параноик. 100% были определенные договоренности, возможно, кто-то решил прокатиться на этом, потому что люди и так на нервах были из-за выборов, возможно, кто-то встал в неплохие такие шортовые позиции, и данное известие стало таким мощным катализатором. Если чуваки понимают, что бизнес уже не спасти, то они выдаивают корову полностью, соответственно, стоят, да, допустим, в продажу, они продают свои токены, они, соответственно, понимают, как это может повлиять на рынок, соответственно, они массово начинают затариваться, заходить в позицию, и дальше в момент новости, они, они эти новости распространяют по всем возможным каналам, максимально нагоняют панику, начинаются рыночная продажа обычно они начинаются именно с них, и потом уже, как снежный ком, все это падает и падает и падает. Что мы с тобой видим? Мы сейчас наблюдаем следующую картину, что дневная свеча у нас пытается закрепиться, я думаю, все-таки закрепиться ниже этой области, и то, о чем я говорил, падение, оно будет продолжаться. Естественно, были желания, да, то есть было желание, были определенные предпосылки, что ну, давайте хотя бы сходим там, ну 25 может быть пощупаем. Опять же 25 это при условии, если бы ставку подняли всего на 0.5. Ее подняли стандартно на 0.75 и соответственно в любом случае Движение есть, мы вышли из этого боковика, и это хорошо. Сейчас мы можем хотя бы торговать и зарабатывать. Переходим на 4-часовой график. На что стоит обратить внимание? Еще раз на ну, более, может быть, детальная область поддержки, это 18700. Кластерный объем 18400. Обратите внимание, что вчера, когда сопля пошла вниз, именно сюда откатила и флетила. Это важный объем. Гипотетически его могут еще раз протестировать. Также у нас есть здесь продавец. Продавец 1, продавец 2. И, соответственно, то, с чего все посыпалось, где-то 2500, продавец 3. Вернется ли цена туда? Есть сомнения, причем, кстати, вот это уже протестировали, поэтому ждать нету смысла, а вот на 19500, в принципе, гипотетически да. Но судя по тому, что рынок у нас явно нервничает и не нацелен на рост, я бы пока посидел на заборе. Гипотетически, к чему все может привести по битку, да и, в принципе, по всем остальным монетам. А сейчас ходят активно слухи, что Солану будут сливать и проект не спасти, Луна 2. Если это, это произойдет, то мы резко видим на примере битка ценник, ну, допустим, 12-13 тысяч, и соответственно новые разборки, допуская, что различные центробанки начнут более активно присматриваться к этим в кавычках активам, к их нарушениям, и соответственно отсюда будем исходить. Как по мне, крипта будет. Долго находиться под давлением, потому что крипта, во-первых, это обход санкций, раз. Два, это возможность простым смертным бабки зарабатывать, а это недопустимо. Простые смертные должны работать на работах. Как итог, по битком, если смотреть глобально, достаточно ему обновить вот этот минимум на 16820, и мы увидим дальнейшее движение. В любом случае, мы фиксируемся ниже вот этой области, Поддержки. Сейчас она уже выступает уровнем областью сопротивления, и если будет тест, от нее, в принципе, неплохо продавать. Но говорить о том, что будет какой-то откат, ну, я бы, наверное, не стал слишком опрометчивым. Если мы смотрим здесь, эм, безусловно, очень вкусная область для продаж – это 18400, то есть с, как... с какой-то стати мы вот сюда пойдем, но это слишком очевидно. Многие будут смотреть, поэтому либо будет недоход, допустим, да, то есть самое тупое, что может произойти, это тест 17, там, 800 где-нибудь, Из текущих мы продолжаем падать, куда-нибудь уходить, ну, пусть будет на 16,500 для начала, возьму консервативно, а может быть даже и на 15. Вариант второй, мы делаем следующий ход конем, а именно... Ну, скорее всего, все оно сыпется. А вариант номер два, если АТАС у меня перестанет мотивы выключить, то, соответственно, мы пробуем протестировать не 18400, а под стопов, топов, может быть, 18600, там 18700, а может быть, даже 19150, но, опять же, при условии, что... Вот эта паника, она У но, скорее всего, паника не остановится. и, соответственно, в моменте, я думаю, мы уже сегодня дожидаемся обновления вот этого минимума и, соответственно, смотрим, что у нас здесь, где есть возможность цену установить. А здесь у нас 15 380, то есть ближайшая цель, которая может цену установить, это 15 380. Дальше у нас идет 13 710 и дальше у нас 11 380. Кстати, опять 380. И здесь у нас 13710. Соответственно, вот у нас цели. И сюда действительно логично сейчас ждать, куда цена может плюхнуться. На всякий случай, кстати, скопирую и перенесу и на 4-часовой график, чтобы не пропустить, и на часовой. По поводу часового графика. Что здесь мы видим? Слабые попытки, но тем не менее объемы протестировали, возможно даже ну, плохо, что вот этот вакуум не был закрыт и мы пытаемся с текущих упасть, то есть по кумулятивной длительности проходит сплошь продаж. Хорошо это или плохо? Да никак, то есть идут продажи, идет паника. Я бы сказал, даже идет распродажа Если повезет И заскочить по рынку в нужном направлении Быстро пристегнуть в безубыток Можно быстро заработать неплохо денег Если не повезет, можно быстро потерять Поэтому для спокойного Разумного трейдинга, наверное, имеет смысл Посидеть на заборе и дождаться Чего-то более определенного Если мы перейдем, посмотрим эфир Ситуация под, под копирку Она одинаковая Вот так выглядит у нас дневной график Самое интересное когда я там в августе еще прорисовывал вот эту Fibonacci, которая отработала, и мы сейчас видим сработавшую первую цель, это как раз-таки та область, которая интересна для начала покупок, я о ней говорил, поэтому по эфиру мы ждем 1060 -х. Это действительно вкусная цена, откуда можно начать спокойно закупать на споте. Я напоминаю, что по эфиру интерес следующий. Начать затариваться на споте от 1000 долларов и вплоть до 500 долларов. То есть делать сеточку с шагом, допустим, 50 долларов и спокойненько затариваться. Я думаю, где-то ордеров 15-18 можно выставить. По эфиру. По эфиру. Что у нас здесь на истории есть? На истории на самом деле многого нет, но 731 можно взять как за, ну пусть будет даже 730, определенный рубикон, который цена может достигнуть. Плюс у нас есть еще цена 647, это тот под, который у нас до сих пор не закрыт. Его могут затестировать. Поэтому если все негативно пойдет, такой вариант тоже есть, то 730 и 647 вполне реально по эфиру. Но есть определенные мысли, и если все не по звезде пойдет, все будет, ну плюс-минус как-нибудь разрулит, обойдется, то эта область может как раз-таки цену задержать. Поэтому подумайте насчет того, если у вас есть свободный капитал, здесь подзатариться. В районе 1060 я затариваться начну. BNB. BNB ä, я публиковал в закрытом канале идею. Была хорошая идея, доходила, то есть все три цели выполнил, но скотина не дошла буквально 6 долларов до точки входа. То есть она выполнила цели, но что-то без нас. А вот что сейчас? Обратите внимание на вот это событие. О нем я говорил как раз-таки на предыдущем обзоре. Здесь у нас ситуация следующая. Дошли, то есть сейчас взяты, скажем так, три точки входа и... Первая реакция, да, то есть вот первая ТВХ, и условно говоря, как минимум 120% можно было от нее взять. Вторая ТВХ и третья ТВХ сразу взяли, и как минимум 60%, то есть мы можем было закрыть первую цель и перевести в безубыток. То есть в принципе точки входа были очень хорошие, качественные, и вот эта область, она достаточно интересна. И именно она цену и остановила на текущий момент. Что сейчас Понятно, что BNB будет идти в общем форваторе всех валют, всех монет. И будем на посмотреть. Здесь есть неплохой уровень на 270 долларов, поэтому если прорывает, то движение, я бы сказал, будет вот такое: импульсное, вполне допуская. И. Уже дальше тест вот этой области. То есть я смотрю сейчас все-таки более шартовый вопрос только точек входа. Уйдем мы отсюда глобально, дадим ли мы вообще сюда тест, либо будет какая-то своеобразная манипуляция. Что касается ланга, насчет 270 долларов – в принципе, область неплохая, хороший объем, единственное, у нас есть еще промежуточный, вот здесь находится на 277 долларов, он еще даже круче, поэтому может быть даже вот так, сейчас, наверное, скорректирую. Цена может вот сейчас импульсно прощупать его, возможно, с небольшим недоходом, это нормально, дальше откат либо к 286, либо, может быть, чуть повыше, куда-нибудь вот сюда, ну, пусть будет вот так. И дальше все-таки добитие. Дальше уже будем посмотреть, как себя цена отреагирует. Может произойти два варианта. Все образуется, соответственно, мы видим движение наверх. Либо все идет по очень печальному событию. У нас появляется луна номер 2 и 245 долларов, я думаю, вообще на изи мы сможем сделать. То есть в любом случае обращаем внимание на лой 13 октября. За ним прячутся основные стопы. Задача снести его. Поэтому движемся в сторону. Ну, давайте 250 баксов сделаем сюда. Биткоин кэш. Были такие мыслишки. Небольшой недоход. Цели достигнуты. Дальше до точки входа 108 с половиной дошли. Как минимум, пару целей можно было сделать. 90% прибыли 10 плечом. Дальше, к сожалению, не пошло. Вообще мысли здесь были на фикс-префикс. В принципе, кстати, его отрисовали. Что сейчас? По Bitcoin Cash сыпемся достаточно мощно, но что радует, смотрите, прошли у нас хорошие на вливания, и это говорит о том, что цену, могут попытаться на сегодня удержать. Что касается биткоин кэш, у нас есть очень такой ярко выраженный вот здесь объем, находится он на 102 баксов, я бы ждал цену сюда, и возможно агрессивно пробовал бы отсюда продать на продолжение тренда. Но опять же аккуратнее, сейчас все, все в истерике, соответственно любое, Вербальная, любая лю, вербальная интервенция, и все может улететь куда-то наверх. Смущает немножко вот эта пустота, ее могут попробовать заторговать. Поэтому, может быть, имеет смысл поставить точку входа сюда и вторую куда-нибудь, ну, не знаю, там на 105-50 разбить. Но тут уже, ну, смотрели. Что касается S&P 500, обращаю внимание, что особые реакции на новости... Нет, то есть все достаточно спокойно. Будем посмотреть. В принципе, если мы говорим про акции, у нас идут рыночные покупки, ну, индекс акций, да? У нас идут рыночные покупки, соответственно, цену тянет наверх. Ну, на этом все. Думаю, до тех пор, пока чего-то экстраординарного не произойдет, говорить о том, что сиплы будут падать, ну, наверное, нет. Здесь все по плану, здесь сформировался немножко некрасиво, но фикс-префикс, поэтому я присматриваюсь примерно вот к этой области, это 3870, 3890, со средней ценой 3880, потенциально интересно тест, посмотреть, как он ее затестирует и, возможно, увидеть что-то такое. Но это пока черновой вариант без конкретики. Нефть. Вот нефть отреагировал на выборы очень и очень интересно. Все, Она просто сыпется. С учетом того, что республиканцы любители больших В8, любители нефтяночки и презирает всякие там, условно говоря, Tesla и прочее, прочее. Возможно, говорит о том, что Лобби нефтяной в Сенате будет продвигать свой интерес и добыча нефти как минимум в Америке увеличится. Возможно, будут какие-то договоренности со, со странами ОПЕК. Пока сложно сказать. Будем посмотреть, но тем не менее рынок немножко подвыдыхает. Ну, посмотрим. Посмотрим. Как, как мне видится, вот сюда, вот в эту область, в область 90 долларов, как минимум вернуть могут. Глобально, если говорить, нефть у нас движется в коридоре, Условно 94 доллара и где-то 80 долларов. Пока выхода из этого коридора я не наблюдаю. Теперь по вашим монетам. дайте по порядку. Элис. Элис у нас уже обновила на опережение сработала ХАИ. ХАИ прошлого дня. И, соответственно, пытается... Оговорился ЛАИ, лаи прошлого дня. И, соответственно, сейчас пытается уйти в сторону 1.15, а может быть даже ниже. Глобально дневной график у нас вот такой. Причем, если до этого данный, данная монета была достаточно волатильная, то сейчас она достаточно сильно зажата, ну, в принципе, как и многие, многие монеты по крипте. Находится на лоях, и искать каких-то минимумов, ну, наверное, может быть только открытие. На открытии мы видели 0.6% мы видели ну может быть туда вернется но сложно пока сказать что касается ситуации в целом можно присмотреться на какой-то вот такой откат это 136 это 141 возможно все сходит вот так в общем фарвате на посмотреть на подумать область неплохая сейчас примеру посмотрим еще вот так да 1.40 можно пробовать. Я бы даже взял, наверное, пониже 1.39. Стоп. Я бы взял еще один тейк на возможность теста вот этого объема на заторговку вот этой пустоты. Поэтому 1.4 или даже 1.39 и полтора или 1.51 взял и с возможностью прокатиться. Может быть вот так. что кас... Если берем среднюю где-то вот здесь, то в районе вот этой области обязательно нужно фиксировать часть позиции. Так, что у нас там дальше? Дальше у нас АПТ. Что у нас здесь есть хорошего? Давайте посмотрим. Дневной график очень и очень интересен. Четырехчасовой сильно не меняет ситуацию. В целом здесь у нас есть уровень сопротивления в районе 7 долларов и и в целом, да в целом-то и все, и пытается упасть. Мы уже обновили вчерашние лои, и сейчас пробуем обновить уже лои сегодняшние. А, говорить о том, что куда-нибудь скорректируется, ну, наверное, наверное, уже не скорректируется, но посмотрим. Что касается точки входа, было бы, конечно, здорово, если бы дало 6.20, заторгала вот этот вот эту пустоту, дало бы возможность зайти отсюда в шорт, но сложно сказать, вряд ли даст я бы не дал бы, слишком очевидно что касается ланга, точно нет не рекомендую так битдау ух ты ж у нас тут тело движения так достаточно все истерично намного, намного более истерично чем предыдущие монеты падаем находимся просто данный ну как по мне сливает не знаю я вот на самом деле не люблю всякие защикоины по той просто причине что они ну во первых пальцем в небо ну хай его знает можно попробовать агрессивно прикупить в районе 0.27-0.28, но что из этого получится, сложно сказать. Агрессивный шорт, мы уже протестировали точку входа, то есть на текущий момент я лично ничего интересного по данной монетке не вижу. Так, BNB забрали, кейк. В целом... Здесь ничего нового примерно как и с битком может быть чуть более такие быстрые движения как а-ля что у нас здесь на дневном графике так ясно истории нет так и а четырехчасовой вот четырехчасовой уже поинтереснее у нас здесь есть лой мы находимся прямо на лое, здесь же у нас есть объемная поддержка, она находится чуть выше, мы сейчас пытаемся продавить, если это получается монетка движется в сторону 394 и соответственно здесь уже более такая область 394-380 это та область которую цену может остановить то есть если мы сначала падаем отсюда можно прикупить на откат откат соответственно первая цель 410 вторая может быть там 420 а если повезет и 430 в целом я бы рассматривал так с текущих покупать на откат очень агрессивно можно, если вы любители любите пощекотать себе нервишки. Ну и в целом, больше тут особо сказать нечего. При оздоровлении всего крипторынка имеет смысл ждать цену район 4,50, а может быть даже 4,60, но сколько потребуется ждать, сказать не готов. Доги. <coughs> а по поводу доги. Понятно, на покупках, твиттера и прочего-прочего он у нас неплохо так подскочил, сейчас она в очередной раз сливается, максимально бесполезная монетка, ждать от нее чего-либо хорошего, как по мне, уже нету смысла, но тем не менее, то есть, что сейчас, я бы ее ждал в район 0.60, точнее 0.0.60, может быть 0065 и здесь она будет вот в этой кишке болтаться какой-либо волатильности по ней но ну, может быть маск начнет ее шатать до тех пор как по мне это уже монета которая вышла в тираж то есть она не интересна повезет ее держи держи она хайпанула стрельнула ты зафиксировал прибыль и на этом все ее наверное можно спекулировать в, в целом точки входа дает но опять же, то есть, условно говоря, вот у нас был недоход, даже если бы не дошло. Ну, тут хотя нет. Десятым ключом нормально по деньгам получается. Беру свои слова обратно. Спекулировать ее можно на 15-минутном графике. Да, да, в целом неплохо, неплохо. Можно пробовать. Дальше. дот. По поводу дот кстати по поводу dot может получиться очень и очень вкусно сейчас самое главное чтобы цены удержали а для этого нужно чтобы у нас не понял чтобы все пошло в в откат и соответственно и потом уже устроили нет не сюда смотрим вот то есть нам необходимо, чтобы все пошло в откат. И, соответственно, интересная продажа от уровня 6.60, от уровня 6.80. И уже отсюда можно делать что-то вот такое. В целом, может получиться неплохо. По-хорошему, все-таки на снос стопов куда-нибудь ниже. Но тут уже как пойдет. Если мы говорим про Fibonacci, сложно. Сложно сказать, может быть, да, может быть, нет. Гипотетически, если все пойдет по очень негативному сценарию, здесь можно заработать спокойно 270% десятым плечом. Поэтому к дот я, пожалуй, присмотрюсь. Неплохо. Беру себе список наблюдений. FTT, ну его я думаю за последнее время кто только не обозрел тут все просто луна номер два падение составляет 90 процентов так стоять вернись сильно сомневаюсь что получится в ближайшее время выкрапкаться поэтому блин не знаю я и луну-то не, не особо-то любил ну, короче, здесь падение. Здесь идет жесткое падение, и здесь это ловля ножей. То есть здесь нет анализа, это полное казино, повезет, не повезет. Условно говоря, у вас есть шанс купить здесь, если повезет, можно сделать быстро, там, спокойно, сто 100%. тут вот, условно говоря. То есть можно даже 200% сделать на споте, а уж на фьюче спокойно и 2000. Но тут, и опять же, угадай-ка. Любители, ну, допустим, вы хотите рискнуть 100 баксами. Ну вот, пожалуйста, изолированная маржа, заливаете сюда 100 баксов и дальше без стопа как пойдет. В целом, даже небольшой отскок, ну, допустим, по текущему взять небольшой отскок с 7 баксам, это уже считай 700% в 10 причем. Так что есть желание, лично я не верю, мне кажется я такой небольшой пессимист, все пойдет по очень негативному сценарию поэтому альтернативный вариант на, же, на том же бойбить вы можете 100 баксов выделить на лонг, 100 баксов на шорт, а дальше что зайдет и есть конечно вариант, что вас разнесут по всем позициям но есть мнимый шанс, что какая-то из позиций сработает, окупит убытки и принесет вам иксы, поэтому подумайте попробуйте так, Джимти, Тим мне я недавно его удалил из-за того, что мне не нравится. Он что-то как-то какие-то очень своеобразные телодвижения делает, но тем не менее, есть, глобально он снес все, что можно. Здесь вот у нас находится вот эта область поддержки. Не могу сказать, что хорошая точка для, но тем не менее протестировать может. Еще одна, ну, может быть, исходит вот сюда, куда-нибудь, ну, ближе, может быть, к 0.5. Поэтому попробовать можно. Но ну, вот мне он субъективно на текущий момент не нравится. Если пойдет какое-то плюс-минус классическое восстановление, может попробовать вернуться вот сюда и нарисовать что-то, может быть, более глобальное. То есть это может быть выглядеть следующим образом. Движение примерно к 0.54, 0.56 и отсюда уже при очень негативном развитии событий на рынке уже какое-то движение примерно на вот так. Но это опять же на текущий момент. У меня закрадываются мысли, что все-таки мы можем увидеть дальнейший слив без коррекции. LTC Находимся на достаточно неплохой, прекрасной точке входа. Из минусов у нас уже была, был тест, соответственно, отсюда можно было заходить от 53.50, давала заработать десятым плечом 110%, и сейчас вернулась, то есть по факту выбила по безубытку. Я такие ситуации не люблю, то есть если цена возвращается, это значит не хорошо. Покупать от 53,50 не готов дать такую рекомендацию, скорее всего, снесет. Можно попробовать присмотреться к 51. Как пойдет. на посмотреть. То есть в целом 53,50 очень опасно. 51 просто опасно. Есть пустота. Возможно, ее попробовать заторговать. Ну, тоже посмотрим. По-хорошему, вот как я люблю. Возврат к 62, объем, флэт, торговка и потом уже спокойное, правильно размеренное падение на обновление вот этого минимума на 47. И соответственно здесь потенциал, ну вот уже нормальный, 240%. Матик. Матик тоже самое, единственное в противоположную сторону. Здесь у нас, точнее, не в противоположную сторону, только на подходе. Здесь у нас потенциальная точка входа в районе 0.82, нет, вру, 0.83. Соответственно, может протестировать, то здесь уже поинтереснее. То есть, если сегодня идет все-таки добитие, именно здесь может остановиться, но вы должны понимать, что может сходить пониже к 0.74. То есть, если в моменте мы сразу патаем, то можем попробовать взять агрессивный отскок вот что-то вот такое. Если же мы продолжаем, то есть сейчас остановимся, может быть, немножко скорректируемся, как-нибудь вот так сделаем, и падение, допустим, произойдет только завтра, то, скорее всего, уже могут добить до 0.74, там 0.74.30. Если будет какой-то отскок, то он уже будет, допустим, через день, и примерно вот такой выше уже возникает вопрос. Это у нас что касается «Матика». Кстати, два раза матика. Мир. Ох ты, льемся так, как через край. Так, глобальная ситуация у нас вот такая. В целом мы находимся 220, 2.22 поддержка. И если мы ее подснесем, куда мы тут падаем здесь у нас есть пол... полтора и соответственно в район одного доллара, да? так теперь не могу сказать, что здесь есть за что зацепиться в моменте, гипотетически 2.60 хотя тут два варианта заторговка вот этой пустоты и соответственно тест 2.50 либо попытки уйти наверх с тестом 2.60 я бы вот так в моменте рассматривал ниже ну, ниже я уже говорил, глобальная цель может упасть до полутора баксов, там уже будем посмотреть. Но сразу говорю, то есть у нас в моменте очень серьезное падение, то есть падение составляет 38% и возможен все-таки откуп. Откуп примерно вот сюда, то есть 2.70-2.75, а может быть чуть повыше, поэтому это тоже имейте в виду. Сол. Так, по ощущениям копаемся где-то в канализации а куда же мы еще свалимся здесь все стопы снесены не вижу причин ему останавливаться я бы ждал в район 7 баксов вот сюда можно здесь покопаться в двадцать первом году то есть какие были какие здесь были что у нас здесь было Тут особо зацепиться не за что. Это мы уже... Так, это... А снесли мы ее? По поводу соло, кстати, да, спрашивали, а что будет? Мое мнение, будет воля, спасут, не будет, или там задачу утопить конкурента, то постигнет такая же судьба, как и... как и у Луны. Честно, в целом, как мне кажется, субъективно проект неплохой, но, наверное, все-таки менеджмент. Поэтому ждем 14.30, смотрим реакцию на данный уровень. Если цену остановят, у данного проекта есть шанс. Если пойдет к 7 баксам, то, мне кажется, в ближайшие пару лет можно о данном проекте забыть. По коррекции, вот такой откат, в него я еще верю. На этом движении где-то 280% можно заработать. О каких-то более серьезных телодвижениях говорить, ну, не знаю. К 28% это скорее больше сейчас фантастика. То есть вот тогда, Вот так скорее. Вот гипотетически может вернуться 28 но пока это больше фантастика тон у тона в целом неплохие варианты но но как-то очень предвзято к нему относятся определенные американские регулирующие органы что касается данного проекта обратить внимание ему было в в целом пофиг, он особо никуда не упал, то есть держится бодрячком. Понятно, что его могут немножко протащить, но полтора бакса выглядит очень даже интересно и его удерживает. Как по мне, у этого проекта достаточно, скажем так, хороший основательный фундамент и в целом но ну, мое мнение, может выставить его во всей этой буре и сильно не упасть. Поэтому я бы смотрел в сторону полутора баксов. Единственное, данный подс уже тестировался, но хотелось бы, чтобы полтора-1,4 доллара, вот эта та область, которую проект этот удержал, и, может быть, он все-таки что-то хорошее покажет. В целом, я бы к нему присмотрелся как долгосрочный безопасный инструмент. ТВТ не люблю такие инструменты. Очень вот эти вот шипастые, волатильность большая, соответственно, ликвидность маленькая. Я бы, наверное, не лез. То есть, если инструмент интерес к этому инструменту, что ты уже находишься здесь и что с ним сделать, но в целом можно попробовать. По-другому не знаю. Не нравится мне эта монета, я бы ее пропустил. И последние две монеты на сегодня, это у нас уни. А, так вот, Binance. Смотрим вот сюда. Преодолеет 5.15 15 будет все печально. Дальше в целом тот же форватор, как и у всех монет. И XRP. Хорошая монетка, нравится она мне. Так, что у нас здесь? Так, здесь понятно, здесь ничего. Здесь мы стопы все снесли соплей. И особо-то падать-то и некуда. Точнее, незачем. По поводу XRP. Если образуется, я бы ждал бы, наверное. Вот сюда район 1.1330 примерно на заторговку вот этой пустоты но ну, может быть полтора гипотетически может вот так отработать ну как и по большей части все монеты подытожим сейчас у нас в любом случае все зависит во-первых а, от вербальных интервенций от решения с ftx также, ну, в принципе, будет интересно, как все-таки FTT себя поведет, что будет с Соланой. Поэтому обязательно читаем новости, смотрим, что, как, зачем и почему. Как только плюс-минус разрешится, я запишу либо дополнение, либо будут скриншоты, и будет понятно, как себя вести. Если вы сейчас находитесь вне рынка, я бы посоветовал, наверное, посидеть пока на заборе. Если вы не любители счекатать себе нервишки не только, если же вы любитель американских горок, то вход по рынку и в добрый путь. Есть потенциально интересные инструменты в короткую спекулятивную, есть инструменты сберегающие. Тот же самый тон. Ну а что касается того же эфира, я уже мысль донес. В целом область покупок на споте, но нужно быть готовым, что здесь не больше 10% и по-хорошему накапливать до вплоть до, ну, может быть не 500, но 600-750 долларов точно. Поэтому, честно скажу, будет праздником, если цена у нас обновит 870 баксов, по эфиру и это будет очень вкусная точка входа на то чтобы затариться в долгую на может быть даже пять лет в целом как то так получилось достаточно у нас обширно с вами поговорили мы с 41 минуту без ответов на вопросы искренне надеюсь что было полезно если да то есть все вовремя не успели посмотреть пересмотрите ставьте на паузу отмечайте себе уровни и выгодных инвестиций. На этом все и пока.